Всем доброго времени суток. Хотел предложить вам свою фантазию а, а, по поводу снятия санкций а, с а, компанией Олега Дерипаски. Это Русал и Ян Плюс. Ну, все знают, да, что Минфин наложил санкции на эти компании. Они могут а, пока никак сотрудничать с а, Соединенными Штатами. И чтобы они могли... Работать есть там ряд условий, но вот одно из условий, там много разных, одно из условий, чтобы в совет директоров входило 12 человек, входили 8 независимых бизнесменов, это Америки и Англии. И вот мое видение, как Олега Владимирович уже они выбраны, вот его знакомят с новыми... Членами независимых совета директоров, там вот они сидят у него в приемной, как, как, как мне кажется, такая вот фантазия, а вот, а, ну, его заводят, говорит, вот, новый а, советы, члены советов директоров, остальных, знаете, ну, пару слов по тому, как а, они будут управлять вашей компанией, а, ну, уже как бы не совсем вашей, ну, вот. Чтобы вы могли, наверное, сказать какие-то напутственные слова. Ну вот, как мне кажется, Олег, что Олег Владимирович Дерпаско должен ему сказать. Ну вот, мое видение такое, что он заходит и так вот молчаливо смотрит, и потом как бы понеслась. На одного не хватило. Но Олег Владимирович не растерялся на эти по балде, короче. Но вот, мое мнение как. Должны закончиться, наверное, эти переговоры. Моя фантазия такая, как должны закончиться эти переговоры. Ну и, наверное, он должен все равно какую-то фразу-то сказать. Ну, мне кажется, хотелось бы... Наверное, такая фраза подошла бы. Ну, уберите, пожалуйста, этот мусор. Наверное, так вот. И... Ну, мне кажется, да, хорошая фраза подойдет. Возможно, варианты разные, но пока пришло в голову только это. Все, всем спасибо за просмотр.